Но, чем вот чем этот источник есть? я обязательно, угу, я обязательно возьму этот источник, потому что он очень дополняет то, что нами написано в статье уже, что есть э, как бы центральные факторы, которые действительно генетически обусловят возникновение тех или иных проблем. Есть факторы, которые за счет э, внутренних особенностей организма и конституциональных в том числе будут являться предрасположенностью или компенсации тех или иных патологических процессов, ну, особенно с тканями парадонта. И третье, это то, что будет э, являться результатом взаимодействия с окружающей средой. Это образ жизни, гигиены, питание, ну и, та, и прочие другие факторы, которые там здесь, Перечистка зубов, пусть это там, да, не медицинский звучит, но в зарубежной литературе называется именно так, к сожалению. И которая происходит на самом деле у пациентов, которые на фоне отмены... Например, флоксетина, на чем компания Лили заработала там вещественно несколько миллиардов, они выпустили препарат, который вроде должен всех успокаивать. Но на фоне его отмены, либо, извините, чрезмерного употребления, у пациента возникает обратный откат. И хотя к нам приходит вроде бы пациент, ну вот в норме, пока он пьет его, мы видим, что он нормастейник, все у него хорошо, то, но почему-то у него очень жесткая перечистка зубов, и там вплоть достираемости стираемости эмали. вестибулярные ликлиновидные дефекты. Мы видим, или другие там некреозные поражения. В общем, вот эти моменты все должны взаимодействовать. Игорь подытожу то, что вы сказали. Есть генетически то, что написано на роду. Есть индивидуальная да. специфика. Например, у остеокласты да. быстрее просто работают. И есть факторы внешней среды. То есть да. фактически мы должны в этом уравнении ни одно неизвестное... А несколько неизвестных, приводящих к результату, и да. от этих переменных будет зависеть результат. Но, тем не менее, в концепте сегодняшней лекции о первой переменной мы сегодня больше говорим: то, что дано да. человеку изначально, потом индивидуальная норма, то, что мы в следующий раз диагностику будем заниматься, и фактор, то, что, например, хирург вносит, как он оперирует на тканях, как он к ним относится, это тоже является третьей неизвестной, да, которую мы должны да. получить. И плюс как пациент ухаживает, то есть это вот надгенные эпигенетические факторы, и вот это в этом уравнении, да, вот из трех неизвестных, мы получаем результат. Дело в том, что по конституциональным признакам мы можем говорить не только о генетически детерминированном состоянии, но и также о факторах вот этого второго порядка. Если вы мне включите экран, я покажу одну модель, которую вот на сегодня мы предлагаем. Ну, в разрезе, опять же, покажу на примере рецессии. Я думаю, что мы разберем многократно еще эту таблицу. Скажу они просто вкратце, что мы для себя э, поняли, объединенные нами факторы, они являются генетически детерминированными, первичными. А вообще, конечно же, речь э, может идти о том, что вот есть три группы факторов. Это ядро, то есть то, что способствует первичное образование, является истинным этиологическим, истинным этиологическим фактором для образования, но ну, в нашем случае, рецессии десны. То есть там первичная дегесценция, или мы на клинике можем об этой таблице еще раз вернуться и поговорить. Но суть в том, что факторы первичные, вот они определяют, точно будет, да, как в паспорте, вот написано фамилия, вот она такая и есть. Факторы сопутствующие могут быть положительными и отрицательными. Это обменные процессы, раз и так далее. Это внутренние э, факторы внутренней среды организма. Конституциональные в том числе. Так вот, самое интересное, что конституция будет влиять, что на чем мы да, вот предыдущую часть остановили. И на генетически детерминированные. Мы можем конституцион по конституционным признакам определить, какие факторы были определены генетически. А также... Влиять на факторы, способствующие развитию той или иной патологии. Хотя в основу, конечно, чернорусский, он не обращал внимания на какую генетику. Он просто выделял их как способствующие развитию тех групп патологий или иных. Потому что две тенденции, как гиперстеническая, так и астеническая, по сути, это динамика. Ну, то есть mm -hmm. это, значит, туда там участвует физиология, а не только анатомия. Поэтому одни могут компенсировать, как толстый биотип. Да, вот мы говорили про гиперстеников. Да, у них он чисто компенсирующий фактор, очевидно. И даже при избыточной нагрузке, дегесценции при толстом биотипе не всегда могут образовываться рецессии десны. Все верно. И камуфли... ну, это маленькая да, камуфли... мы... Камуфлирует то что, э, да, то, что мы видим на КТ. Да. Mm -hmm. Об этом, я надеюсь, что мы вернемся еще и там будет, это возможно. А так, эту статью да, мы готовим в общем, публикации, поэтому надеюсь, вы ее тоже скоро все почитаете. Есть реакция каждого индивида. Мы говорили о том, что есть атрофический компонент, атрофическая реакция, вот слева то, что написано, связано с уменьшением объема тканей снижение прекращения их функции. Большую атрофию он относит к астеническому телосложению. Он говорит, что есть общая атрофия у пациентов, истощение, кохиксия По внешнему виду он это определяет. И есть гипертрофия, то есть в оппозицию он показывает другую форму, это гипертрофия, то, что мы встречаем у пациентов с карманами, с пародонтитом, с переимплантитами, у них на внешние стимулы чаще всего развивается вот такая вот разрастание жировой, соединительной ткани, мягких тканей. Да, даже формируется ложная гипертрофия. Поэтому, в принципе, он говорит о том, что если мы говорим о регенерации, как заживает, то ответ мы можем ожидать совершенно разный. Я третью часть нашего вебинара набросал некоторые таблицы, такие они сводные, они неоднозначны. Мы должны понимать, что нельзя сказать, что это какая-то аксиома. Просто я на скорую руку набросал некоторые вещи, которые я в клинике замечал. И, возможно, вот клиницистам она поможет хотя бы вот фундаментально немножко с каких-то позиций диагностику проводить, лечение выбирать. Она не претендует на истинность ни в коем случае на всеобъемлющее, просто мы ее набросали, скажем, и хотел бы вот по ней пройтись. Итак, ссылание то есть это характерный ответ вот в контексте того, что мы говорим, это регенерация, заживление. У астеников чаще всего это атрофический рубец, смотрю, на той же самой коже, у гиперстеников гипертрофический, но нормастеник это центральная форма. Как вы, Сенька, согласны с этим? Или больше да и больше нет? или? Поскольку за образование отеков и рубцев, в том числе, ответственна такая группа соединений, как кейлоны, их минимальная активность в течение суток – это по световому дню 21-23 часа, так называемый сон красоты или сон афродиты. Очевидно, что у пациентов астенических, у кого быстрее обмен веществ, как такового формирования огромного рубца и не наблюдается. У них очень сглаженный, он аккуратный, ну в общем по понятным причинам, что эти вещества как пришли быстро, так быстро отработали и ушли. И момента вот этого избыточного образования тканей, конечно же, мы не видим. А в случае с гиперстенией, то есть тут, в принципе, да, я с этим согласен, Итак, с скорее да, чем нет. Тип костной ткани. В астеническом телосложениях мы говорили о том, что преобладание кортикального вещества, оно ведь, оно же бессосудистое само по себе. Фактически мы говорим о избыточной минерализации этих пациентов, о об извествлении костной ткани, о переимплантозах. У пациентов гиперстеников больше губчатого вещества, инфекция идет по вертикальному типу и меньше об извествлено, то есть они более пустые, более... Мороз. Вы с этим как согласны? Или... Знаете, я буду по этим таблицам еще вот эту группу пациентов с выраженной атрофией вычленил бы вообще отдельно, потому что это результат какого-то либо продолжительной нагрузки либо какой-то нагрузки пиковой и однократной, ну, что заставило резко поменять основные функции. И мы можем их по там, пальпации, по осмотру, вроде бы отнести к одной из этих трех групп. Но когда мы смотрим их компьютерную томографию и делаем какие-то измерения в полости рта, ну, и так далее, да, когда мы более подробно погружаемся в эту историю, то мы видим, что это пациенты другой группы. Но у них есть признаки с очень выраженной атрофией, которые ставят вообще под вопрос, все наше, ну там хирургическое лечение первичное, так в том точно. Извествление – это приспособительная реакция в ответ на перегрузку, то есть их система не амортизирующая, ей проще известью покрыться, нежели амортизировать, как у тех типов. То есть вот так вот, наверное, вопрос ставить нужно. Извествление... Поскольку обменные процессы, да, они регулируются эндокринно и избыточная концентрация минеральных солей может быть как недостатком одного компонента регулирующего да, обмен кальций, повышающего усвоимость, так и недостаток другого компонента, который не выводит его, или сниженный, опять же, там, титром макрофагов или остеокластов, то вот так строго вот нам не получилось вот когда взаимосвязать, поэтому мы можем наблюдать как и полярные значения, так и отклонения от них на самом деле в любой группе. Принято, то есть желтый мы оставляем, то есть так такое, превалентную историю.